Диагностика отношений. Здравствуйте, мои дорогие. Сегодня мы с вами пройдемся по нескольким моментам, которые очень важно понимать. Так, я приготовила картинку для вас. Картинка. Вот такая картинка. Ну, это примерно. Да? Я приготовила 24 такие стрелочки в круге. И над каждой стрелочкой мы с вами будем писать какой-то момент, который будем оценивать от 0 до 10 да? баллов по 10-балльной шкале. Ваша задача будет услышать ваше внутреннее состояние. То есть сейчас я еще немножко подержу вот эту картинку, потом включу меня большим форматом и картинку вы сейчас нужно ее нарисовать. То есть у вас есть тетрадка, ручка, в серединке поставили точку, расчертили 24 стрелочки в разные стороны. Можно больше стрелочек в разные стороны, то есть мы сейчас коснемся некоторых моментов, примерно 24. И все их оценим. После этого мы отметим, если у вас пятерочка, значит, ставим э, черточку, которая показывает пятерочку. Где-то семерочка, где-то восьмерочка, где-то нолик у кого-то будет. Да? И вот в конечном итоге мы посмотрим, какое же у вас колесо получилось. Да? То есть можно ли на таком колесе поехать, поедет ли ваша жизнь дальше. Да? То есть таким образом э, у нас будет с вами диагностика. Значит, я буду... Э, освещать разные темы, да, смотреть, какие вопросы вас задевают, да. для себя вы помечаете. Очень важно, чтобы сейчас у вот вас была ручка-листочек, и вы четко старались услышать себя. То есть вы сами себе задаете вопрос а, от 0 до 10, сколько баллов у меня вот в этой а, составляющей или вот в этой составляющей, и слушайте, что внутри вам приходит то число первое, которое пришло, оно и правильное. Его и пишет. Потом у вас будет время обдумать все это, проанализировать. И э, у вас будет э, прям такой анализ всей ситуации, которая у вас в жизни на сегодня складывается. И сразу будет понятно, откуда проблемы все, которые возникают с вами. Я постараюсь это сделать кратенько. То есть дальше уже какие-то обсуждения более важные э, будем делать с вами уже. В личных разборах, да, кто ко мне придет уже после этой диагностики в личные разборы, там уже вы сможете мне задать вопросы. А здесь просто создаем вот эту вашу табличку, да? или колесо баланса, еще как люди любят называть, да? Так, значит, возвращаю меня. Значит, для вас понятно, что вы рисуете на листочке. И поехали. Первое. Все равно, откуда вы начинаете, абсолютно все равно. То есть вы можете начать снизу, можете справа, можете слева описать. Это все равно, никакой разницы не играет. Главное, чтобы увидеть целую картинку. Вот это наша задача. Значит, самооценка и самооценность. Я бы ее поставила на первое место. Она очень важна. Если у женщины низкая самооценка, низкая самоценность, то начинаются все проблемы из этого. Почему? Потому что то, что женщина транслирует, какую она свою самооценку, высокую, низкую, да, нулевую, десяточку, какую она транслирует, именно так к ней, а, а, с ней обращается окружающий мир, в том числе и мужчины. Да? Мужчины, а, чаще всего это вселенная через мужчину показывает, что девушка, дзынь-дзынь, пора тебе обратить внимание, на твою самооценку, поработать над ней. Да? Но мы все закрываем глаза, думаем, нам показалось, и мы продолжаем думать, что это мужчина плохой. А это просто вселенная с нами общается через мужчину, через наших близких. Да? То есть мужчина просто становится зеркалом, в котором отражается наша внутренняя составляющая, которой не хватает самооценки, адекватной. Да? Она там прыгает туда-сюда, гордыня какая-то заливает ее. И э, нам кажется, что я там классная, но это временами я там в короне, потом я ниже плинтуса, и вот она туда-сюда прыгает. Идет э, э, очень сильная энергопотеря в этот момент, но женщина думает, что она с хорошей, адекватной самооценкой. То есть здесь идет очень много проблем. Будь это девушка замужем, у нее начинаются проблемы, что муж изо всех сил показывает, что ей пора самооценку прокачать. Будь это девушка, которая хочет замуж, она одна пока что, и вот все мужчины не такие, не и так далее, или обращаются с ней неадекватно, там, подарки не дарят, не ценят, там, приходят, когда захотели, да, там 12 ночи звонит, говорит, сейчас приду, да, такое нарушение границ таких. Идет дальше, следующее, значит, что границы, насколько вы умеете границы свои отстаивать, то есть если вы не осознаете ценность свою, то границ у вас как таковых нет, они такие размытые, заходи кто хочет никаких э, моментов останавливающих тоже нет это тоже мужчина переходит дальше границу вашу дальше дальше дальше доходит до рукоприкладства потом женщина говорит как же так но когда начали знакомиться же он не начинал сразу на первом свидании рукоприкладства то есть значит это было каким-то э, периодом когда ему было дозволено переходить границы и женщина его не остановила не защитила свои границы значит смотрите самооценка Задайте сами себе вопрос вслух да, по десятибальной шкале, какая у меня самооценка сейчас. Да? Цифра, которая пришла, пишите самооценка на стрелочке и ставите там пятерочка, семерочка, десяточка, нолик у кого-то, да, кто адекватно. То есть от вашей адекватности сейчас зависит очень много. То есть если вы понимаете адекватно, что у вас проблема, вы уже можете решать, если вы не готовы себе признаться, что у вас есть проблема, то решать ее никто не будет, естественно, да? вы в том числе. Следующее, значит, границы. Насколько вы умеете защищать свои границы, от 1 до 10, 50 десятибальной шкале. Да? То есть ну, 10, 10 баллов – это когда я супер умею защищать свои границы, когда я знаю несколько методов защиты своей границы по-женски, когда мне не нужно применять физическую силу, критику, и претензии, и слезы и так далее. Да? То есть, это десяточка. Когда я просто не знаю, как защищать эти границы, или только могу в претензиях, это ближе к нулю да, ситуация. Уважение к себе или удобная женщина. Здесь тоже играет роль какая-то самооценка, самоценность. Да, то есть женщина, которая позволяет стать удобной женщиной, которая позволяет оплачивать билеты в поездку мужчине или платить пополам с ним поездку. Да, то есть ситуации разные бывают. Иногда это женщина, которая замужем, которая оплачивает все расходы домашние, свет, воду, газ. Мужчина потом почему-то ей кажется, что перестали платить зарплату или он работает на какой маленькой, с какой-то маленькой зарплатой. То есть женщине кажется, что это случайность. А это не случайность, это как раз то, что она взяла на себя, Роль удобной женщины и делает все, а мужчина себя не чувствует рядом с ней мужчиной. И это практически удар ниже пояса мужчине. Ему некомфортно. И мужчина уходит в измену, в алкоголь. Он может лежать на, превратиться в подушку, диванную, которую никто не трогает. И ему здесь хорошо, и он ничего не будет делать. И ну, откуда-то возникают проблемы. Да? Из ниоткуда. И женщина здесь ни при чем. Зачем? пенять на зеркало, да? то есть как бы вот так, следующее, уважение к мужчине от 1 до 10, да? насколько у вас есть это уважение к мужчине, то есть ну, нет уважения к мужчине, это 0, есть уважение к мужчине, это 10, и это уровень, когда мужчина заходит в дом, говорит, дорогая, пошли, а у вас фартук, Руки испачканной мукой, вы жарите рыбу, на плите шипит сковородка с маслом, с рыбой, и вы вот такая вот какая есть, вы говорите, хорошо, пошли, и вы идете с ним туда, куда он вас ведет. И у вас полное доверие мужчине, полное уважение к мужчине, и это дальше его уже проблема, что у вас горит рыба на плите, что у вас грязные руки, вы не сможете что-то для него там сделать, если ему нужна ваша помощь. И, и так далее. Да? то есть Вот это вот э, э, супер доверие, супер уважение к мужчине. Э, это мало кто женщины могут э, похвастаться таким. Большинство начинает спорить, я сейчас помою руки, мне надо выключить сковородку, подожди. Э, может ситуация такова, что некогда уже выключить сковородку или помыть руки. Нужно быстро довериться вашему мужчине и идти, куда он идет. То есть здесь вот такая ситуация. Да? Следующее. Умение вести эффективные переговоры. Очень многие женщины эффективные переговоры ведут в формате критики и претензий, сарказма какого-то, да, высмеивания мужчины и так далее. И не понимают, почему мужчина их не слышит, почему он не хочет делать, как она сказала. Потому что они заваливаются в образ мамочки, который, с которой некомфортно, мягко говоря, мужчине. И забывают, что у них еще есть образ жены, в котором они должны оставаться. Из образа жены они должны влиять, вести переговоры. И тогда это более эффективно. Тогда мы добиваемся того, что нам нужно. То есть, Насколько вы готовы вести переговоры вот в таком комфортном ключе и для мужчины, и для вас, чтобы все-таки переговоры были эффективны, и вы добивались результата, которые вы поставили, цели, которые вы поставили. насколько вы уже справились со своим критикой, да? внутренним критиком, насколько вы победили внутреннего критика. То есть, если вы все еще продолжаете критиковать своего мужчину или других мужчин, да, мужчины не такие, то у них там живот торчит, то они уже лысые, то они там глупые, то еще что-нибудь, то все козлы. то вот если в таком формате у вас есть, то это ноль да, в вашем колесе баланса. И если вы можете... Просто не обращать на это внимание и видеть только хорошее в мужчинах, то это уже десятка. Да? То только хорошее. Растворяться в нем, забывать о себе, терять себя как личность. Да? Это тоже немножко к самооценке То есть женщины полностью отдают себя. Вот я все, я его навсегда. И Ваня, я ваши навеки. Да? Вот такая вот. Перестают быть личностью, перестают проявлять себя перестают э, что-то делать для себя, то есть полностью вот себя отдали, это не должно быть, то есть у каждого есть свои границы дозволенного, вы единое целое с мужчиной и в то же время вы каждый личность, и лучше, когда каждая из вас личность, э, которая всего может добиться одна, то есть ощущение, что я могу быть одна, мне комфортно, мне хорошо, но с мужчиной мне лучше, да? то есть вот в этом формате у вас десятка. Если вы в формате, что я без него не смогу, как же я без него, то вот это уже ноль. Да? То есть вы полностью растворились как личность, вас нет как личность. Вы полностью вот в него. Мужчинам чаще всего некомфортно, они чувствуют, что женщина в него вцепилась, и они хотят бежать. То есть сила действия равна противодействию. Здесь, будет это на, на, на этапе знакомства с мужчиной, будет это в семье, то есть мужчина старается избавиться от такой ситуации, когда женщина размыла себя как личность и перестала существовать, потеряла себя как личность. Да? То есть здесь мужественность, брать на себя ответственность, принимать решения за него, оплачивать все счета. Да? То есть здесь мужчина перестает быть мужчиной рядом с вами. Он чувствует рядом с вами себя не мужчиной. То есть такая женщина проявляет в себе мужские качества. Женщина единственная, кто имеет право выбора паре, какую роль она играет, мужскую или женскую. То есть, если она выбрала себе мужскую роль, то мужчине уже нет права выбора, ему остается женская роль. Из двух, то, что осталось после выбора женщины. И это нужно помнить. То есть, если вы выбрали мужскую роль, то мужчина ничего не выбирая, будет выполнять женскую роль. То есть, Чтобы мужчина выбирал мужскую роль или чтобы ему досталась мужская роль, вы должны выбрать женскую. Вот именно так природа построила вот эти все моменты. Если э, женщина проявляет свою мужественность, то мужчина в ней видит хорошего парня, своего друга, но не женщину, о которой хочется заботиться, защищать ее, дарить подарки, цветы, э, радовать ее, исполнять ее желания и так далее. То есть здесь это очень важно понимать. Мужчина будет видеть, что женщина хочет быть муж, выполнять мужскую роль, и он как исполнитель желаний говорит, да, хорошо, ты хочешь выполнять эту роль, пусть будет так. И он будет выполнять женскую роль. То есть он будет мыть полы, там не знаю, стирать, лежать на диване, приносить маленькую зарплату, потом его э, жить за счет женщин, потом его поток изобилия закрывается, и случайно начинают уменьшать ему зарплату, или его увольняют, или просто не платят, задерживается зарплата. А вся причина в том, что женщина делает на себя мужскую роль. И здесь у, мужчин, у женщины может фартить в бизнесе, но у мужчины все рушится. То есть здесь нет вот этого баланса, который необходим в семье. Ну и естественно, если вы мужественная женщина, то это ближе к нулю. И если вы женственная женщина, то это ближе к десятке, потому что только женственная женщина может получить Сильного мужчину рядом с собой, заботливого, внимательного, желающего защищать, заботиться, приносить на нее, инвестировать в свою женщину деньги, подарки покупать и так далее. То есть Здесь для кольца баланса это очень важно. Следующее. Отсутствие обид, страхов, сомнений, претензий. Да? Насколько в вас это отсутствует? Если совсем отсутствует, у вас нет никаких претензий, вы можете сказать, столько хороших мужчин вокруг, у вас десятка. И вам практически уже не нужно учиться, у вас уже счастье возле вас, где-то рядом. Может быть, немножко посмотреть по горизонту, и все получится. Если вы все еще продолжаете жить в обидах, претензиях, страхах, сомнениях, то вам это все нужно проработать. То есть во всех этих негативных эмоциях громаднейший ресурс. Но пока что он ресурс-минус, который тянет с вас энергию и оставляет вас без ресурсов в уставшем состоянии. Как только это трансформируется в ресурс-плюс, это все становится вселенской, э, вселенскими такими ресурсами, деньгами, энергией, которая помогает исполнять все ваши желания. То есть очень важно тех, у кого много страхов и обид, это вы самый богатый человек, люди, но это нужно трансформировать. Пока это не трансформировано, это не работает на вас, это работает против вас. Следующее. Цели, планы на жизнь, прописанные на бумаге. Насколько вы серьезно к этому отнеслись последний раз? Да? Насколько часто вы это проверяете, контролируете? То есть примерно раз в месяц нужно это перечитывать, то, что вы написали свои планы на мужчину, какого вы хотите мужчину, потому что если вы растете постоянно, то каждый месяц у вас будут какие-то изменения, что-то нужно уже вычеркнуть, объявить неактуальным, и что-то нужно добавить в этот список. То есть этот список должен постоянно работать на вас. Как только у вас хватает ресурса, этот список материализуется прям 100%. Это проверено, перепроверено уже на мне, на моих клиентках, на моих ученицах и так далее. То есть очень важно, чтобы этот... Список был каждый месяц для вас актуальным, чтобы ничего там не было лишнего, чтобы не тратить ненужные, на ненужные, уже неактуальные моменты ваш ресурс. Нужно хорошо понимать, что вы хотите замуж или вы хотите сожительство. Да? Вы согласны там, с низкой самооценкой, женщины разрешают себе сожительство или встречание какое-то, я не знаю, два года. Три года, кто-то 10 лет, да, там есть такие ситуации. Это неплохо не хорошо, просто это ваш уровень, да, и в этом уровне будет еще очень много проблем. И здесь желательно все-таки расти в более высокий уровень, осознавать свою самооценку и понимать, что вы, как женщина, достойны мужа, который будет заботиться, защищать вас, вкладываться в вас и так далее. И вкладываться не только деньгами, энергией, любовью, вниманием, заботой, Обнимашками в конце концов, да, и так далее. Желание заплатить за мужчину 50 на 50. Да, или э, вообще все, процентов я хотела в поездку, сказала мне одна девушка. И я, говорит, оплатила на двоих путевку. То есть, как она здесь поступила? Она здесь поступила как мужчина. Мужчина, даже если поехал с ней в поездку, он будет себя чувствовать женщиной в этой поездке. То есть. Э, она нанесла ему удар ниже пояса. Она ему не доверяет, она его не уважает, и она ему этим поступком показывает. То есть, конечно же, из этого родятся новые проблемы. и Отношения с этим мужчиной построить в долгую, ну, по крайней мере, не удастся. Если только вы осознаете, проработаете себя, попросите прощения у этого мужчины, скажете, знаешь, я была не права, я не понимала, что я делаю тебе больно, что я не имела права на это, прости меня… Давай начнем все сначала, давай я позволю тебе быть мужчиной, я буду тебе доверять, справишься с любой ситуацией, даже если я хочу в поездку, ты сможешь это сделать без, без моих финансовых вливаний. Да? Либо это другой, другой уже мужчина, с которым тоже вы осознали вот эту свою ошибку. То есть если вы готовы заплатить за мужчину, это близко к нулю, да? у вас оценка. Если вы понимаете, вы можете с собой справиться, взять себя в руки и позволить мужчине заплатить за вас поездки, поездке, то это десятка да? то есть вот насколько где-то посередине значит смотрите насколько у вас завышенные ожидания и недосказанность да? очень часто девушки живут вот прям целыми жизнями тратят что мужчина додумается что вот ей нужна помощь там я не знаю дома помыть полы постирать там, вытащить с машинки белье повесить снять сухое разложить но это все напрасные ожидания, потому что у мужчин нет интуиции. Если вы им конкретно не сказали, что дорогой, помоги мне, пожалуйста, и не приучили его прямо с самого начала отношений на берегу, к этой помощи не объяснили, что ты пришел домой и ты сделал хотя бы какой-то один поступок, который для дома. Это значит, что ты уже не в отель пришел, а ты здесь хозяин. Иногда мужчинам время от времени нужно напоминать. То есть я изначально эту точку зрения ставила в нашем доме. Загружала как убеждение мужу в голову, но он время от времени забывает и говорит мне, так вот здесь белье висит, ты что не можешь снять? И я ему тогда говорю, а ты в курсе, что ты хозяин в доме? Он говорит, да, я говорю, "Ну хозяин в доме имеет право тоже снять белье и повесить, если ему уже это мешает смотреть. Он молча снимает и он уже понимает, что он был неправ, когда он со мной так разговаривал. Да? То есть, если я не успела, значит, я не успела по каким-то причинам. Да? Просто не успела. И если он это видит, что ему это не нравится, значит, взял и сделал. То есть, здесь не нужно жить в каких-то напрасных ожиданиях ни мужчине, ни женщине. То есть, нужна досказанность да? и объяснить. Да? Идти на переговоры. Это по-взрослому идти на переговоры. То есть, когда люди живут в состоянии инфантильных детей, они думают, что само должно случиться, вот он же знает, что он мужчина, она же знает, что она женщина и так далее. И начинается вот это вот как игра, двое вступают в игру, и у каждого свои правила. Да? Или один играет в шашки, другой в шахматы, но думают, что это одна и та же игра. Да? И тут начинается, ты неправильно пошел, твой ход неправильный, ты не так сказал, и дальше это все накопление идет негативных эмоций, и потом это выплеск негативных эмоций, когда уже просто негде их складывать. Где, нигде уже не помещается и начинаются конфликтные ситуации. То есть здесь это тоже не нужно жить в ожидании, нужно говорить, да, особенно мужчинам. То есть девушки могут догадываться в каких-то моментах, и все равно мужчинам лучше договоренности какие-то. Но мужчины не могут догадываться, у них нет такого органа догадывательного, он матка называется, и поэтому мужчине нужно говорить в мягкой форме, в приятной форме комфортной для него форме, но, тем не менее, достаточно прямо, да, без всяких намеков. А прямо, что, дорогой, мне нужна твоя помощь, я сегодня, у меня болит голова сегодня, если мне чего-то поможешь, мне будет очень приятно. Да? Или что-то еще. Не ждать, что мужчина додумается. Да, многие женщины потратили целую жизнь и там в конце жизни уже просто ждали, когда муж умрет, чтобы она пожила спокойно. Это тоже несправедливо, и я так думаю, что... За это придется понести ответственность за, перед Богом. То есть это тоже создавание такой вот реальности, которая нарушает высшие законы, скажем так. Поэтому не нужно до этого доходить. Умение подружиться с его семьей. А у многих девушек есть такое убеждение, что я же за него вышла замуж, а не за его семью. Почему я должна подружиться со всей семьей? А вот и нет. Вы вышли в эту семью и в ведической культуре, и на Руси была ведическая культура до того, как возникла религия или религии. Да? А женщина после того, как вышла замуж, она становилась, э, принадлежала уже семье мужа. То есть ее мама и семья, ее, которой она родилась, теряли на нее все права. То есть мама даже не имела права прикоснуться к ее волосам, чтобы там помочь ей причесать эти волосы. То есть это уже должна была быть задача для той семьи, которой она теперь принадлежит. И поэтому подружиться со всей семьей – это была задача каждой женщины, которая вышла замуж со всеми братьями, сестрами. Если это гарем, то это со всеми женщинами гарема. Но э, достичь этого результата, подружиться со всеми удавалось редким женщинам. Их считали святыми. Но, тем не менее, задача такую перед собой нужно ставить – со всеми подружиться. И это возможно. Это возможно, просто нужно знать несколько трюков. Если вы умеете подружиться с его семьей, с его детьми, с его мамой, папой, да, то ставите себе десятку. Если у вас не получается уже в нескольких ситуациях подружиться с его родственниками, значит, вы ставите себе там ближе к нулю. Да? Женственность, мудрость, дипломатичность здесь тоже это навыки определенные, знания определенные, которые помогают э, дальше жить ту жизнь, которую жизнь прожить не поле перейти. Да? То есть у нас постоянно в жизни возникают какие-то проблемы, задачи, которые нужно найти решение. В каждой проблеме, задачи есть как минимум 10 решений. И нам нужно найти лучшее из них, которое будет э, эффективно именно в нашей ситуации. И это задача женщины, то есть наша голова должна работать как калькулятор, подыскивая ту, то решение, которое будет самое классное именно в нашей ситуации, именно для нас, в первую очередь для семьи. Да? Дальше. Умение проживать свои эмоции. Женщина – это спектр эмоций. Это и положительные эмоции, и негативные эмоции. И мы постоянно какие-то проживаем в каких-то эмоциях. То есть мужчины, они больше логики, а женщины – это эмоциональная составляющая. И если мы радостные эмоции проживаем, а не радостные давим себе, делаем резиновую улыбку, когда нам хочется плакать, мы не, не стараемся найти причину, которая внутри нас, которая создает нам это настроение, и в ней тоже очень много ресурса. То есть ее можно трансформировать при помощи практик, позитивную энергию, она становится ресурсом, тем, той валютой, при помощи которой сбываются все наши желания. Это очень важно, уметь проживать все свои желания, все свои эмоции. И именно с мужчиной проживать, помогать ему тоже почувствовать, что женщина – это спектр эмоций. И что если он сегодня у нее хорошее настроение, то ура, радуйся, аллилуйя. Да? И завтра у нее может быть плохое настроение вообще на ровном месте. И это тоже нормально. То есть такая природа женщины. Нужно себе, во-первых, разрешить, во-вторых, помочь мужу проживать вместе с вами ваши эмоции, помочь вам каким-то своим участием. Может быть, иногда женщину просто надо обнять или сказать, я тебя люблю, ты у меня самая лучшая. И это помогает прожить более качественные эти эмоции, если они негативные. Иногда просто нужно оставить девушку, она пусть лежит в медитациях, послушает какую-то хорошую музыку и, может быть, какую-то домашнюю работу сделать за свою жену или освободить ее от этого, потому что ей надо заняться собой. И вот эти все моменты тоже нужно, чтобы женщина в первую очередь понимала, Тогда мы можем донести эту информацию до мужа или до нашего мужчины. Если мы сами не понимаем, то, естественно, донести не можем. Здесь тоже, если вы понимаете, умеете использовать это все, умеете проживать эмоции, десятка. Если не умеете, значит, ближе к нулю, да? или как у вас. Внешняя красота. Внешняя красота. Она тоже немаловажна. Мы знаем, что мужчины любят глазами, но это не значит, что нужно там, надувать клубы, там, делать силиконовые попки, грудь, я не знаю, даже морщинки. Я думаю, что не стоит столько вкладывать в морщинки, сколько сегодня женщины вкладывают. Мужчина должен все равно понимать, что женщина рано или поздно будет все равно стареть. И в первую очередь это должна принять женщина. То есть мы ничего не можем сделать. Это такая природа, в которой мы живем. Это такая составляющая нашей планеты Земля, такая часть нашей жизни, которую нужно суметь принять. Ну, конечно, максимум, что мы можем сделать, мы сделаем, но тем не менее нужно, чтобы это все происходило все равно в какой-то комфортной ситуации. Важнее, что внутри, да? важнее, что внутри, чем снаружи. Это снаружи это должно быть чистенько, привело себя в порядок, вымотая, хорошо пахнущее тело, да, там, прическа, э, глазки, губки накрашенные, да, там, может быть, одежда какая-то, более-менее, в которой приятно на самой на себя посмотреть, когда подходишь к зеркалу и говоришь, какая я классная сегодня. Да? Вот это все должно быть. Э, ну, Каких-то излишек нет смысла, но тем не менее, внешность играет роль. То есть, если вы ставите большую планку, хотите красивого мужчин, там, высокого, красивого и умного, и чтобы деньги у него были, то, конечно, во внешность тоже нужно будет вкладываться. Если у вас более низкие планки, да, там пойдет какой-то работяга, да, то здесь, конечно, можно меньше вкладываться. Но тем не менее, внешность играет роль. Оцените свою внешность от 0 до 10. Да? То есть если вы там любите проводить целый день в пижаме или в халате, то это ближе к нулю. Да? Если вы все-таки каждый день через какое-то усилие действуете, включаете свою красоту, которая есть, да, то есть ухаживаете за своей красотой, заботитесь о ней, то это уже десяточка. Идем дальше. Стрессоустойчивость. У всех людей разная стрессоустойчивость. Кто-то, какая-то ситуация сложилась и прям сразу паникует, потом успокаивается, находит решение, но вот в момент вот этой вот новости стресс, прям мощнейший стресс, и человек не знает, как себя вести в этот момент. Да? То есть для женщины стресс – это очень плохо. То есть нужно себя тренировать, прокачивать, чтобы стресс был для вас ну, чем-то обычным, задачей по математике, которые просто нужно решать. Да? То есть здесь с этим тоже нужно работать с практиками и приводить себя к этому гармоничному состоянию, что пришло, пришла задача, будем решать. Все, да? У кого-то стрессоустойчивость высокая, кто-то спокойно реагирует сразу изначально, то есть ставим десяточку, Да, у кого стрессоустойчивость низкая, там близко к нулю. Ставим вашу цифру от 0 до 10. Какие общие интересы могут быть у вас с мужчиной? Вот задумайтесь. Да? Я часто задаю этот вопрос на диагностике наличные с девушками. И это ну, непростая ситуация. Некоторые говорят, поход ходить, да, там люблю путешествовать. И я задаю вопрос, ну, например, ваш мужчина говорит, так, я там знаю красивые места, в горах. Мы идем туда 7 километров, и этим же днем возвращаемся 7 километров назад. Там нет ни машин, ни отелей, ни баров, ничего. Мы берем с собой бутерброд, бутылочку воды, то есть мужчина несет рюкзак с ключами от машины, бутербродами и водичкой, девушка идет с пустыми руками. Но назад, пройдя 14 километров, особенно без привычки, даже просто красивой походкой, красивые места, красота, делали фотографии, да, все равно чувствуешь себя уставшей, хочется снять кроссовки, посидеть на траве, на каком-то камешке, где-то где в тенечке, дать какую-то передышку, чтобы все-таки закончить этот переход и вернуться к машине благополучно. И есть такие девушки, которые говорят, наверное, я не смогу. Ну, то есть о каком тогда переходе? А если мужчина привык больше ходить? Да? То есть здесь нужно уже задуматься о путешествиях и о прогулках. То есть должно быть какое-то ее понимание и в то же время с мужчиной соединение. Какие еще? Может, кто-то умеет играть в шахматы, и мужчина тоже может любить играть в шахматы. Может, кто-то женщина любит рыбалку, может, кто-то женщина любит футбол. Ну, что мужчина будет вышивать крестиком или, там, я не знаю, делать какие-то ручную работу, это какая-то другая история. Но все равно могут быть какие-то общие интересы, допустим, какую-то красоту на даче, да, делать ремонт, там, ландшафтом, там, позаниматься вокруг, сделать какие-то цветочки, камешки, красоту какую-то, еще что-то. Это может быть э, общими интересами. Да? То есть хорошо подумайте, какие общие интересы могут быть у вас, потому что если у вас совсем нет никакого э, вот соединения такого с мужчиной, то очень тяжело строить отношения. То есть тут надо потренироваться, тогда найти, что вы можете делать с удовольствием. Да? То есть если поход с удовольствием не получится, после 14 километров женщина может прям ненавидеть этого мужчину и вообще всю ситуацию, которая сложилась. И хочется прям вот, все, несите меня на руках. А позволяет ли ее физическая составляющая? Да? Может, мужчина по весовой категории иногда меньше женщины, да? ему, конечно же, там, несколько километров нести на руках, без привычки тоже непросто. То есть э, я такие моменты часто вспоминаю. Девушки, подумайте, а когда вы съедаете вечером булочку, а тех, кто завтра будет вас носить на руках, подумайте о них, да? когда вы съедаете вечером перед сном булочку. Ну, то есть здесь, конечно, нужно тоже об этом задуматься. Дальше значит. Э где, где 10, где 0? Да? Если вы можете перечислить там, хотя бы я не знаю, там 5 каких-то а, моментов, которые вы будете делать с удовольствием с мужчиной, да? какие-то общие интересы могут быть с, с мужчиной, значит, вы можете поставить десятку спокойно. Если вам еще надо придумывать, какие у вас будут общие интересы с мужчиной, то значит, это ближе к нулю. Да? Таким образом травмы рода примеры в роду счастливые там, вот здесь значит если у вас в роду есть счастливые пары когда там прожили душа в душу любили друг друга на старости лет держались за ручку и говорили друг другу приятные слова да, то это десяточка если у вас таких примеров нету то значит это ближе к нулю значит нужно искать такие примеры в жизни на кого бы вы могли равняться То есть значит вы питали какие-то неудачные сценарии где не приводило к счастью. И вам эти успешные сценарии нужно еще загрузить в вашу голову. Найти, где такие сценарии есть, такие примеры, где есть, на кого бы вы хотели равняться, на кого бы вы хотели, чтобы были похожи ваши отношения. Вот здесь это очень важно. Да? То есть, если у вас есть пример перед глазами, когда вы, вот я хочу как у них, все, десяточку ставьте, у нас есть такой пример. из таких несколько примеров, да, то сто процентов десяточка, Если там один, ну, уже восьмерочку можно поставить. Да? Если у вас нет перед глазами таких примеров, они вам нужны, то есть должен кто-то вам показать эти примеры, где их увидеть, то это ближе к нулю. Да? Окружение. Есть ли счастливые пары в окружении, именно в подругах, друзьях, да, вот про которых вы могли бы сказать? Вот я хочу, как у них. Да? Может быть, вы еще одна, или вот вы ссоритесь с мужем, но вы понимаете, что вот нужно, как у них. Но вот как это создать, вы еще не знаете. Да? То есть нужен коуч, который проведет вас за да, ручку э, к этому результату, чтобы вот было, как у них. И это возможно. Умеете ли видеть вы в мужчинах хорошее? Будь это вы с девушкой замужем и ссоритесь с мужчиной, накопленные уже какие-то неприятные э, эмоции. Да? Какие-то обиды, страхи какие-то, претензии какие-то накоплены. Да? То есть это не дает видеть хорошего мужчинам. То есть это ближе к нулю. Если вы можете сказать, что да, столько хороших мужчин, столько классных мужчин, то это уже ближе к десяточке. Да? То есть я вот уже сейчас вышла на такой уровень, что я вижу вообще финансово обеспеченных парней там 37 лет с хорошим бизнесом. Он заводит собаку, потому что у него был неудачный опыт с женщиной, которая вышла за него замуж, захотела квартиру, родила дочку и развела с ним. Да, то есть, и он не хочет другую женщину, потому что он говорит, они все такие. То есть, ему нужно работать с головой, убирать вот эти убеждения, которые мешают ему стать счастливым. Точно так же бывает с женщинами, да, когда накоплено негативного опыта, они не знают, как его проработать, то есть ходят на какие-то, не знаю, может быть, недорогие курсы и не получают результат. То есть продолжают оставаться вот в этих обидах, страхах, переживаниях. И это тоже мешает строить хорошие отношения. Умеете ли вы благодарить мужчину, ценить его? Умеете ли вы быть благодарны за какие-то мелочи? Например, там, о, дорогой, благодарю тебя, такой был замечательный вечер. Я так себя чувствовала настоящей женщиной рядом с тобой. Мне было очень приятно. Можете ли вы за такие мелочи благодарить? Даже просто будь это вечер переписки на сайте знакомств, вам было просто комфортно. Вы чувствовали, что вы вот рядом с мужчиной, вам комфортно. Вы о чем-то болтаете, вам хочется смеяться, вот прямо, ну, как дурочка. Да, не важно, сколько лет, вот, просто вот он сказал какую-то там глупость. А вы вместо того, чтобы критиковать его, фу, дурачок, да, а вы можете просто реально рассмеяться, и вам комфортно от этого. Значит, это ваш мужчина, да, значит, вам хорошо с ним. Это тоже десяточку дает. Да? Если вы все-таки критикуете, говорите, фу, дурачок какую-то фигню болтает, да? то все, здесь нужно либо не ваш мужчина, либо у вас есть какие-то программы, которые мешают вам просто расслабиться, получить удовольствие, разрешить своей внутренней девочке веселиться. Да? То есть здесь вот это может быть. Родители. Какие отношения с родителями? Да? Очень часто девушки приходят и говорят, с родителями плохие отношения. А родители создают конфликты, как в последнее время, да, после развода с мужем. Или наоборот, все время у нас непонимания какие-то. кого-то еще, как у меня с рождения с мамой, которая сказала, да, я не хочу девочка, хочу мальчика в момент моего рождения. То есть здесь тоже начинается конфликт. Казалось бы, да, просто слова, что понимает маленький ребенок. Но у этого маленького ребенка только тело маленькое, а душа у него старая, которая все слышит и все запоминает, все понимает. Поэтому здесь тоже начинаются конфликты. Если у вас конфликт с отцом, то вам просто не будут нравиться мужчины. Вот, ну нет хороших. Вот В вашем понимании вот такая ситуация возникает. И это просто закрываются э, шорами э, вот этих вот, вот эти конфликты закрывают ваши глаза. То есть мужчин наверняка есть хорошие, и вам вообще один нужен, вам не надо много. Вам один хороший, наверняка он есть в мире, просто вы его не видите за счет того, что у вас не построены отношения с отцом. Даже если родители ушли из жизни, но с ними были конфликты, их все равно нужно прорабатывать, чтобы вот этот блок ушел и пошел поток родовой через вас чтобы ваши желания могли исполняться, чтобы хватало на этого ресурса, потому что пока заблокирована родовая энергия, то это не будет происходить в вашей жизни. И а, если с мамой у вас конфликты, то здесь будет наоборот, влюбляюсь во всех первого встречного, который даже не стоит доброго слова. Э, вот у меня так было, да, я говорила, все, вся категория Г к моему берегу, да. То есть это реально, вот не стоит доброго слова, я уже влюбилась, я уже там настроила замков из песка, уже там вышла замуж в мыслях, родила детей, там, я не знаю, построила дом, взяла кредит, все это в мыслях уже произошло, а потом это все эти, вся эта составляющая рушится в реальности, и э, не понимаешь, как все, со всем этим дальше жить. То есть вот это тоже нужно нормализовать построить отношения с мамой, то есть мне всегда удается договориться, как у кота Леопольда, давайте жить дружно, ребята, да, иногда приходится идти через практики, то есть построить мое отношение к родителям, гармоничное, которое перес... убирает блокировку родовую, и идет поток через меня родовой, который позволяет мне исполнять мои желания и уже встретить достойного мужчину. То есть вот э, эти составляющие достаточно серьезно влияют на то, как вы построите. Многие женщины думают, что 15-й раз выйти замуж, это так же, как и первый. Но нет. Нам в жизни дается всего один шанс от природы. Значит, второй шанс от природы мы должны создать. Мы должны сделать все, чтобы трансформировать негативную энергию в позитивную энергию, получить тот ресурс уже самостоятельно, который позволит нам сделать вторые отношения или третьи отношения счастливыми, успешными. И если просто вам подойдет, какой попал мужчина первопавшийся, вам не нужно нигде учиться. Но если вы хотите качественный в этот раз результат, успешные отношения, где вы будете счастливы, где мужчина рядом с вами будет счастлив, где вы будете примером для своих детей, то здесь приходится поучиться. Никому не удалось избежать этого. То есть во все времена эти знания передавались от учителя ученику, и никак не по-другому. Они не не попадают в нашу голову другим способом, не удается их получить другим способом. Всегда эти знания были платными, может быть, поэтому нам в школе их не давали, потому что в бесплатном формате нет смысла давать то, за что человек просто должен заплатить, иначе он не усваивает эту информацию. То есть их просто бесполезно давать. Человек не возьмет их себе, а он не будет видеть ценность в них. Поэтому эти знания платные. И сколько может стоить счастливая семья? В моей жизни была такая ситуация, когда когда-то я начинала это делать там на уровне бесплатно, просто подать советы подружкам, которые успешно выходили замуж. И э, в какой-то момент мне нужно было назвать цифру для девушки, которая не являлась моей подружкой, сумму какую-то. И я ей назвала какие-то 20 евро или что-то такое. И потом я поняла, что э, в некоторых ситуациях люди делают ногти наращивания за 30 евро. И сколько их будут радовать эти ногти? Три недели? Четыре максимум, если она там не делает домашнюю работу и вот только бережет свои ногти. Но ну, четыре недели это будет радовать. А муж, который придет в вашу жизнь, и где вы построите счастливые отношения, уже зная, как это все строить, грамотно, профессионально, да, ну, наверное, это будет не три недели, не четыре недели, а гораздо больше. То есть именно такую задачу я ставлю перед собой, чтобы уже медовый месяц был до конца ваших дней, и вы знали, как, это, как этим управлять, как поддерживать этот медовый месяц в таком формате, чтобы каждая новая ситуация в вашей жизни только укрепляла вашу семью, делала более крепкими ваши отношения, более дружными, более любящими, более ответственными и более комфортными как результат. То есть моя задача именно в этом. И мне, мне удается эту задачу решить с многими-многими моими ученицами. Сейчас уже э, парни стали приходить ко мне. Это тоже очень радует. радует. Пары приходят, которые э, хотят понимания и видят, что что-то у них э, пошло не так. И это очень тоже радует. Так что, дорогие мои, про, пробегитесь, может быть, еще раз пересмотрите это видео. Может быть, два раза, может быть, три раза. Сколько вам будет необходимо? С ручкой, с листочком обязательно отметьте себе, каких каких моментах да, нарисуйте это колесо баланса для себя, посмотрите, какие моменты у вас отстают, получается ли у вас ровное колесо, или это кривое колесо, которое никуда не приведет вас, никуда не доедет, да? тогда вам нужно приходить уже в дальнейшее общение со мной. вы После вот этой диагностики уже можете точно мне сказать в общении со мной, что Лена, у меня вот здесь и вот здесь проколы, и вот здесь и вот здесь. То есть вы приносите, показываете свое колесо баланса уже на нашу встречу. И мы с вами смотрим, что с этим сделать, как я могу помочь именно вашей ситуации, потому что каждая ситуация будет уникальная. Под нее не сделать никаких групповых курсов. То есть это могут быть курсы, какой-то частично попадающие в ваши вот, ситуации, а какие-то нужно будет все равно делать с вами один на один, которые будут уникальными, не похожи на других. Хорошо, мои дорогие, жду тогда ваши комментарии под видео, а пишите мне в личку, под видео будет обязательная информация, где со мной связаться, где написать мне в личку, где записаться на дальнейшее общение со мной я уделю вам еще 15 минут, мы с вами посмотрим, что можно сделать. И, конечно же, здесь важна ваша готовность идти в работу. То есть если для вас не ценные знания, которые сделают вас счастливой на всю жизнь, и для вас они должны стоить ничего, то тогда не нужно приходить ко мне. Да? То есть пусть это еще ваш уровень, пусть вам нужно еще потанцевать на граблях, прежде чем для вас это станет ценным. И тогда э, это ваше право, да? Ваше право, выбор потанцевать еще на граблях. В моей жизни тоже были э, времена, когда мне нужно было потанцевать на граблях. В этом нет ничего неплохого, ни плохого, ни хорошего. Это просто путь каждого человека. Но те, кто понимают, что уже э, здесь столько минусов, и сама я не справлюсь, то есть задайте себе сейчас вопрос из того баланса, который вы себе нарисовали, из сегодняшней нашей беседы, который у вас получился Можете ли вы сами подтянуть те сферы, в которых у вас не долет до 10 баллов, да, которые не достают до 10 баллов. Если не можете, значит, это нужно идти в работу со мной, в работу со мной, пишите мне, записывайтесь на бесплатную еще встречу, которая 15-20 минут я с вами пообщаюсь, но уже большую часть вы сделали работы, поэтому мы с вами будем уже говорить о том, насколько вы готовы идти со мной в работу и какой пакет вы выбираете. А, то есть несколько пакетов, цены пакетов я, конечно, озвучу уже в личной встрече. Все, обнимаю вас, будьте счастливы, разрешите себе это счастье, вы его обязательно достойны, вы находитесь от него в нескольких шагах, вы эти несколько шагов просто нужно сделать для себя любимой, чтобы ваши дети скопировали вас и тоже стали счастливыми, здоровыми и успешными. И увидимся, пока-пока.